Всем привет ребята! у микрофона снова Максим, и в этом видео я как обычно расскажу про новое и немного про будущее обновление CS GO, перед началом не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика, поехали! С начала 2021 года онлайн в CSGO стабильно падал вплоть до 760 тысяч игроков, однако после того как стали выходить плюс-минус регулярные обновления, с операция Риптайт очка и впервые за несколько лет состоялось офлайновое мероприятие в Стокгольме, онлайн постепенно стал возвращаться к прежним цифрам. Лично я уже какой раз надеюсь, что разработчики наконец-то сделают для себя какие-то выводы, однако меня до сих пор немного смущает то, что ни на один праздник не вышло какого-либо тематического ивента пропустили, Хэллоуин пропустили, Рождество пропустили и даже курицам банально не надели шляпки. И это все при условии, что весь этот контент уже есть в игре. По всего лишь одной консольной команде можно активировать как режим с призраками, так и снежки к новому году. Спонсор этого ролика Steam Level U, сервис для быстрого повышения уровня в Steam и автоматического обмена ключей на карточки и наоборот. Оплатить можно абсолютно любым способом, включая банковские карточки и даже скины CSGO. При покупке уровня под сайт отсылают вам заранее собранные наборы карточек, необходимые для крафта значка в Steam. В процессе повышения уровня, вам регулярно выдаются смайлики, фоны, скидочные купоны на игры и увеличивается количество слотов для добавления в друзья. Сегодня последний день зимней распродажи, сейчас самое выгодное время крафтить значки, так как вам будут выдаваться карточки, которые можно быстро продать на торговой площадке. Также у ребят есть реферальная система, которая позволит вам получать целых 3% от продаж привлеченных вами пользователей, ссылка в описании. Также до сих пор не очень понятна ситуация с конкурсом грезы и кошмары, победители уже давно выбраны, внешний вид кейса и ключа спалились в файлах игры, однако до сих пор непонятно, когда же состоится релиз. Что интереснее, не очень понятно как этот кейс будет работать, для тех кто вдруг не знает, обычно создатели скинов получают процент прибыли от продажи ключей, однако победители конкурса уже получили переводы по 100 тысяч долларов и будут ли валв дополнительно делиться прибылью от ключей? В очень сомневаюсь. В комьюнити скиноделов и вовсе ходит слух, что кейс может быть перерощен к какому-то другому событию или ивенту после операции. Кстати о слухах. В прошлом видео я рассказал, как CSGO в очередной раз спалилась на втором сорсе. И в инструмент под названием Workshop Manager добавили конфигурацию CSGO. GO. И это, ребятушки, уже совсем не шутки. Для тех, кто вдруг не знает, Workshop Manager — это такая штука, через которую вы можете публиковать свои моды для игр на Source 2 в мастерскую. Ранее она была доступна только для второй доты, VR-лобби Steam Tours и Half-Life Alex. Так вот, мне наконец дошли руки, чтобы полноценно разобрать это обновление доты на втором сорсе, И сейчас я расскажу о всех своих находках. Во-первых, упоминание CSGO в Source 2 workshop Manager вообще не должно было появиться. Они обновляли другие параметры, которые подтягивают иконки в инструментарии. И так как этот файл случайно пересекся с какими-то наработками CSGO, они тупо не заметили или специально оставили подозрительные строчки. Во-вторых, все строчки, связанные с изменением освещения, связано непосредственно с CSGO, либо любым другим шутером, который делается в застенках Valve на новом движке. В основном, это упоминание тон мапов, грубо говоря, это такая штука, похожая по свойству на экспозицию, смотришь в темный угол, все становится автоматически светлее, смотришь на небо и окружение сразу начинает темнеть. Однако, что очень важно, появилось еще и упоминание Dynamic Shadows и Mixed Shadows, или же динамических и смешанных теней. Необходимо подметить, что на Source 2 изначально нет глобального параметра смешанных теней и у солнца можно сдать либо динамические либо запеченные тени а самый прикол в том что единственный игровал в которой используют миксованные или же смешанные тени это как раз CSGO. микс заключается в том что вблизи на всех объектах используются динамические тени а вдали они автоматом переключаются на запеченные благодаря чему четкость у теней не теряется и создается впечатление будто тени всегда высокого разрешения если присмотреть даже в последнем релизе Half- Алекс тени от геометрии карты будут немного размыты, а динамических объектов супер четкие, когда в CSGO тени абсолютно всегда будут супер четкие. Чтобы воспроизвести этот эффект на втором Source, мне пришлось придумать целую кучу кривых костылей, так что Mixed Shadows это абсолютно новый параметр для Source 2, и по моему убеждению сделанный специально для CSGO. Также впервые на втором Source появился параметр GPU Ray Tracing трейсинг на вашем графическом адаптере или в простонародье видеокарте. Судя по всем появившимся параметрам, это точно связано с графикой, отражениями и тенями, так как для просчитывания звука Valve используют другую технологию Embry от Intel, которая работает на процессоре. Помимо этого появилось упоминание Muzzle Flash, это такая точка, откуда появляется вспышка света при выстреле из огнестрельного оружия, и в придачу еще и контроллера игрока с сервисами AutoAima камеры, фонарика, предметов, передвижения, наблюдения, использования, транспорта, воды и оружия. Еще появились новые параметры платформ и платежных операторов, самые интересные из которых это iOS и Android, что особенно хорошо вяжется с моими находками, которые говорят о том, что вместе с переносом CSGO на Source 2, игра потенциально может выйти и на мобильное устройство. Однако, что куда интереснее, в этом же обновлении есть новые упоминания платформы Android, а точнее, API рендера Vulkan. Ко всему этому есть еще и новые условия, запущена ли игра на ПК или же на мобильном телефоне. Хочу напомнить, что это абсолютно точно никак не связано с релизом портативной консоли Steam Deck, так как она использует кастомную Steam OS 3.0 на базе KDE Plasma для Linux. К слову, помимо штучек с CSGO, есть еще и нововведения для будущих неанонсированных игр, в качестве примера это навигационные строчки в серверном DLL для игры под кодовым названием Цитадель, новые взаимодействия для VR-трекинга в виде раздвижения и перекручивания пальцев которых на данный момент нет в Half-Life Alyx, так что это точно для новой игры. И к огромному удивлению, упоминание Блабулейтера. Для тех кто вдруг не знает, это вырезанный NPC из Half-Life 2, которого сначала полностью отменили, потом решили использовать в третьем эпизоде, а после того как третий эпизод не вышел, переиспользовали в качестве основы для гелий во втором портале. Согласно находкам комьюнити, это дружественный, бессмертный NPC, который враждебно настроен комбайном и в качестве атаки мог обволакивать противника и карабкаться по стенам. Кстати, в последнем обновлении прошлого года добавили медальки за службу в 2022 году. Так что если у вас уже есть 40 уровень, вы можете прямо сейчас получить новую награду. А тем временем, Катфут опубликовал новый прогресс разработки карты Tuscan. Для тех, кто вдруг не в курсе, карта разрабатывается совместно с оригинальным маппером из 1.6. По словам создателей, средний фреймрейт на карте варьируется от 210 до 340 кадров в секунду с разрешением 2К на видеокарте GTX 1070. На данный момент, карта напоминает какую-то мультяшную стилистику Валоранта только потому, что визуал находится на ранней стадии проработки и будет улучшаться в будущем. Изобилие деталей не будет отвлекать от геймплея и нарушать видимость, так как преимущественно их размещают выше уровня глаз, в связи с чем модели игрока не будут сливаться с фоном. Локация основана на итальянском городе Монтероссе в национальном парке Чикве Терре. Лейаут карта останется идентичным оригиналу с изобилием углов, узких проходов и нычек. Тануки и Джим Вуд опубликали новую карту для опасной зоны под названием Дезе Эмбер. Особенность карты заключается в экспериментировании с необычными геймплейными механиками, по типу взрывающихся гейзеров, которые подбрасывают вас высоко вверх и раскаленные лавы, которая наносит вам урон. Действие карты разворачивается на португальском острове после извержения вулкана. Пользователь твиттера под говорящим ником Джампи поделился находкой нового способа Jump буста. Суть заключается в том, что находясь на лестнице, скорость игрока рассчитывается немного иначе, благодаря чему можно обузить прыжки и улетать намного выше стандартного, а если скооперироваться с другим игроком, то можно и вовсе улететь в космос. 21 августа этого года CSGO исполняется 10 лет и я искренне надеюсь, что разработчики наконец-то подготовили что-то особенное. Не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев, после чего обязательно глянув и прошлое видео, где я также рассказываю о новых и будущих обновлениях CSGO. GO. Увидимся!